Обычно на своих программах я много рассказываю, в том числе и научных фактов, и психологических открытий на тему работы нашего ума, функционирования сознания и так далее. И в принципе это полезно. По крайней мере, это показывает участникам, что тренер чего-то дознает. Да Он умный. Но чаще всего записанные конспекты, какие-то умные слова научного, медицинского характера так и остаются в ваших тетрадках. Дальше вы приезжаете домой, сталкиваетесь с обычной жизнью, с людьми и говорите, так что, что с этим делать? Я помню, где-то здесь было, да, вот, нейрогуморальная система. и так далее. И с одной стороны, у вас есть масса переживаний после программ, и в них можно черпать ресурс, силу. У вас есть масса техник, вы можете пользоваться ими и получать свои собственные инсайты, откровения, понимание ситуации, решать в том числе и конфликты с людьми, или внутренние конфликты. Но э, очень часто у меня требуют какую-то схему, ну, хоть какой-то алгоритм, ну пожалуйста. Я понимаю, что алгоритмы хорошо продаются. И схемы хорошо продаются, потому как все готовы записать пункты раз, два, три, звездочка гори, машина, появись, ну там, и так далее. И очень много лет я лавировала вот между этими просьбами. Наталья, ну скажите, как правильно, обязательно по пунктам и пониманием, что каждый раз все ситуации разные. Вы разные в этих ситуациях, люди с вами разные. И невозможно дать ни советы, ни рекомендации, ни тем более алгоритмы на все жизненные ситуации в трех или в четырех листиках вашей тетрадки. Но я слышу просьбы. И много лет я наблюдала как определенная. Концепция. Почему я говорю концепция? Потому что это всего лишь еще одно представление ума о том, как можно отразить эту реальность. Как можно ее описать, понимаете? Любое, любое описание реальности это всего лишь концепция ума. Очень важно понимать: я не претендую на целостное, да? на всеобщее и на истинное. Это одна из концепций, потому что существует огромное количество этих концепций, такое концептуальное поле, да, где каждый пахарь, у которого хоть какая-то там извилина есть, пытается вспахать свой доступный участок. Ну, кто-то так вот большой, кто-то замахивается на большое мировоззрение, кто-то на маленькое, да, кто-то на какую-то тему распахивает, да, отношения там мужчины и женщины от 30 до 35, в период разводный, да, вообще такая и но он так глубоко ее пропахал, да, он там уже все знает, что сидит, и вот мэтр, на этом кусочке. Кто-то замахивается на мировоззрение, на устройство вселенной. Да? Понятно, вот в этих мелких вопросах он тонет или вообще не понимает, о чем мы все, но вот о Боге с вами легко. Да? Неважно, мы все вспахиваем вот это концептуальное поле своими ментальными возможностями. Но проблема всегда существует, если автор, пахарь претендует, что в поле существует и оно только его, или только его кусок этого поля правильный, а потому как все, кто чего-то пытается взращивать на других полях, он, так сказать, не те семена растит, не те плоды собирает, понятно, да? Вот я не претендую ни на всеобщесть, ни на целостность, ни на правильность, что я, типа, все поля вот сейчас вам преподам, да, нет. Просто за много-много лет я замечала, как... Эту схему, которую хочу преподавать именно на этой программе, очень легко перенимают обычные люди. Любого статуса, любого возраста, вот, любого мировоззрения, мышления. И чтобы он там себе не пахал в каких масштабах, и даже если он просто сеятель, он очень легко считывает то, чем я пытаюсь поделиться. И с одной стороны можно сказать, что схема проста, потому как э, мы используем в этой схеме, описывая реальность и отношения с, свои собственные с собой, с миром, с другими людьми, четыре стихии. Земля, вода, огонь, воздух. Ну очень просто, да. Вообще четыре запоминается легко. А, мало этого, это такие доступные слова, это даже не какая-то выдумка там, зачумленная, но эта схема не является примитивной, и это тоже важно понимать. Простота не равно примитивность, то есть не ждите от меня, что первое, я скажу, что вот есть люди земли, есть люди воды, воздуха и огня, и дальше ко мне потянется вереница, а кто я? То есть, давайте мы сразу не будем играть в примитивность. Вот. Не а, опускайте эту схему до такого уровня, потому как это действительно не так. Это страшное упрощение, и вы сразу потеряетесь. Вы сразу потеряете суть. А, она не сложна, но в ней очень важна ваша чувствительность и многомерность восприятия. Береги ногу. Я понимаю, что у тебя все-таки две, и ты еще думаешь, что можешь чем-то жертвовать. Но, Но я все-таки рассчитываю, что ты хочешь туда. Так вот, нам нужна чувствительность для того, чтобы осознать некоторый факт. В каждом человеке присутствует энергия и земли и воды и огня и воздуха в каждом контакте эти энергии начинают смешиваться это очень просто и когда они смешиваются они порождают новое качество то есть существует как качество индивидуальное причем оно меняется так и существует качество контакта так и существует ваше изменение вашего качества из-за качества этого контакта. Но ну, смотрите, вот с красками вообще просто, а потом мы перенесем это на стихии. Встречается мужчина и женщина, и он и она говорят, «Господи, мы искали друг друга, да, да, это тот самый сильный, синий, который я так желала в этих отношениях. И он точно говорит, да, это тот самый синий, который мне так не хватало. И вот они продолжают встречаться. И он думает, что она синяя, а она думает, что он синий. А реально, она желтая, а он зеленый. Ну или наоборот, мне в принципе все равно. Качество этого контакта, как синий цвет, породился смешением их индивидуальных красок, которые породились, это очень важно, смешением красок с теми, с кем они в данный момент во время встречи с этим человеком были в контакте. Например, она уже развелась с мужем, но продолжала с ним тереться в одной квартире. И потому он такая желтая или зеленая. Знаете, вот перетерлась с ним и позеленела. Встречается с желтым и синеет, и он думает, что она такая синяя красивая. Во-первых, она зеленая, во-вторых, зеленая она благодаря бывшему, и он начинает и говорить "Что ты с ним живешь? В конце концов, ты уважающая себя женщина." Давай, пусть он валит, он мужик, уважающий себя, если он уважает себя, пускай валит и сам себе там обеспечивает квартиру. Ну или в крайнем случае, давай разведись, все, разъезжайся. Он не понимает, что он получает качество желанного контакта, потому как оно тоже в контакте. Да, она все время говорит, он капает мне на мозги, поэтому она не может сказать, что я зеленею благодаря тому, что он каждое утро свою сковородку ставит не туда. Но она приобретает вот это качество, она становится на такой, она приходит туда, жалуется, такая вся несчастная, такая ну, сердечная жертва, да. А тут ты реализуешься, такой покровительственный, гладишь ее по голове и говоришь: ну сколько можно, Боже, слушай, этот эмоциональный бред. Ну, ну расслабься, ну получаю удовольствие от жизни. Вот теперь представила: она взяла и услышала. Пришла к этому, сказала, все, взял сковородку, вышел отсюда. Всегда. Или сковородка его вышла. И она свободна. Утро прекрасно. И она красная. знаете, на утро. Зеленеть не от кого. Она красная. И она приходит к вам красной. А теперь давайте красненькая с желтеньким помешаем. Ну, смотря в каких пропорциях, ну допустим, оранжевый. Ну, допустим, да. И вы как мужчина говорите, ну или он как мужчина говорит, а какая ты яркая. Где мой синий, красивый? А ты говоришь, я красная, прекрасная. Он говорит, не -е -е, мне не нужна красная, прекрасная. Мне нужна синяя, красивая. И начинаются проблемы. Понятно, да? да? Вот, смотрите, вы не психологи, вы там особо вот можете не иметь никаких образований высших. Но с красками же все понятно. Да. да, ну вот, вот я хочу, чтобы вы поняли. С одной стороны, схема очень проста, с другой стороны, нужно действительно включать мозг, чтобы понимать, что не все так просто, не упрощается, но очень понятно. И э, когда мы говорим о том, что мы можем этот мир преподнести для себя в неких энергиях, например, в четырех энергиях: да, земля, вода, огонь, воздух. Почему это удобная схема? Вы можете это пощупать, понимаете? Вам не надо надумывать. Я могу выдумать какой-то экзогеноманиальный тип личности, потом придумать еще несколько, потом, так сказать, их описать. У меня хватит мозгов. И что? и мы получим трафареты, которые выдуманы в уме, взяты другим умом, и потом этими умами пытаются как-то навесить на людей. Но есть элементарно переживаемое качество, вот вам вода, вы не понимаете, что такое качество воды, идите туда, сходите, придете с опытом, все, не надо описывать. А вы не понимаете, вы, вернее, вы уже, как люди взрослые, уж точно понимаете, что вода бывает разная. говорите стоячая, да? Смотришь стоячую воду, вода, вода. Хочешь ты туда? Нет. И вот я вам говорю, ну чего ты волнуешься, у тебя просто качество стоячей воды. Вы говорите, у меня нет воды, у тебя есть вода, она просто стоячая. А что туда нужно, да? Ветер в воду, чтобы запахло все. О! И вы опять понимаете, да? Почему? Потому что это реальность. Она ощутима, она переживаемая. Или женщина говорит, я не могу, я не понимаю вообще. Вот, ну, каждый, кто не подходит, вот каждый приезжает и приезжает. Я говорю, да, ну конечно, масштаб лужа, а что сделать? Ну а что ты сделаешь, слушай? Туда-сюда, туда-сюда. Да, надо расширяться и все сразу понятно и не надо выдумывать каких-то ментальных дополнительных смыслов ну вот как бритва окаа да не создавая сущности в них необходимости мне очень нравится вот. сущности уже созданы да просто войди в контакт разное качество земли да? стоят два человека один земля другой земля один земля вот ты понимаешь все, гранит, камень, можно опереться, но ничего не растет. Что ты будешь на камень сеять? Другой стоит тоже земля, но плодородная, чернозем. И вот одна женщина, и видно, понимаешь, вот эта женщина – бухгалтер. Надежный, гранитный бухгалтер, которая знает, пишет, делает будет. Всегда. Вечно. Ты поменяешься. Ты сменишься. Тебя затаскают куда угодно. Она всегда будет. Да? А эта женщина такой... Другой бухгалтер. Не дай бог вам бухгалтер воздуха. да. Да. Ее не Эта схема очень проста, потому что Через некоторое время программы вы начнете понимать, что вот смотрите, вот и тут земелька, и тут земелька. Но функциональное применение этой земли разное. Но мало этого, это как с красками. Вот стоит мужчина, и ты понимаешь, земля, можно опереться. Подходит другой мужчина, и ты понимаешь, фу, господи, какая же это земля-то? По сравнению с подошедшим. Понимаете? Все познается в сравнении. А чем красива эта схема? Тем, что а, вот женщина ⁇ вода. Она ⁇ вода, когда одна. Подходит другая женщина ⁇ вода, но море. И по сравнению то красивое большое озеро по сравнению с морем ⁇ лужа. Ты не лужа, ты озеро. Но когда одна, да, и нечего подругу моря таскать с собой на море, потому как ты по сравнению ⁇ лужа твое тихое, красивое, ночное, озеро, да. Там, с мухом вот этим, девственная, да, там, зеркальная гладь, глубина, смотришь на 7 метров, видишь все трупы. Кто не удержался и нырнул. Все, что нужно этому озеру нужен тот одинокий путник который брел брел забрел да, к ночи к ночи вышел понимаете костерок развел этот костерок отразился он восхитился и бульк туда вот и ты его приняла и еще много лет можешь с памятью об этом да да ты такое озеро ночное лесное тайное магическое нечего вот брать подругу и с собой куда-то потому как а, вдруг теряется твоя харизма да вы понимаете о чем очень часто есть такой эксперимент который проделался, берется группа мужчин и разбивается на группы и там сразу проявляются лидеры забирают этих остаются опять эти были не лидеры ну да убери лидера проявится лидер и короче так происходит отив и оказываются вы понимаете все мужчины лидеры но на свой масштаб и в определенном сочетании потому как один лидер, да, огонь горит, вот все, у него лидерские качества, он огонь, он прям пылает, да? Поставь рядом вулкан и ты со своей спичкой. Все, а тут еще ветер, ветер чей-нибудь, фу, тебя А почему говорят? Вы, наверное, слышали такие моменты? Был прекрасным бригадиром, прекрасным, начали продвигать по службе. Все, затух. Он не затух. Ребята, он продолжает гореть. Где-то глубоко внутри. Понимаете? Потому что если его опять понизить в должности, он опять разгорится. Ну, там слишком большие ветра для него. Ну, все, вот просто фу, фу, фу, разметало. Вот, все, что было. Это очень понятно, я думаю. А, поэтому... Здесь очень важно, кроме того, что есть разные обстоятельства, есть разное сочетание, есть разные взаимодействия, есть разное настроение, понимаете? Вы же тоже меняетесь. То есть я хочу, чтобы вы поняли, вот эти четыре стихии все время находятся внутри нас в динамическом равновесии, в динамическом. Если вы помните картинку Витрувянский человек», да, «Давинчи», тот, который вот этот стоит, держит. вот. Это такая символика, когда человек управляет стихиями. Да? Земля, вода, огонь, воздух и голова сверху. Это древний символ, просто нарисованным уже человеком, да Винчи изобразил. Звезда, пентаграмма. Пентаграмма вообще обозначает управление стихиями. Она не просто так была взята Советским Союзом. А перевернутая пентаграмма обозначает, когда стихии управляют человеком. Это символ дьявола, когда мы не можем управлять тем, что нам дано, когда оно начинает управлять нами. И по сути, я сейчас, мы будем возвращаться к этому. Я так сейчас быстро пробегаюсь по теме. И мало того, что оно находится в динамическом равновесии, то есть сегодня вот вы хорошо поспали, да, на земле Алтая, приехали сюда, вдохнули воздух, земелька так вас почистила, в водичку кто-то окунулся, и у вас одно состояние, и вы пришли сюда в одном состоянии. Будет другой сон где-то дома, какие-то конфликты, привычные и прочее, и активизируется совершенно другая стихия. То есть я хочу, чтобы вы понимали, четыре есть всегда четыре есть всегда внутри, то есть это просто схема мы имеем в наличии, Нету человека воды или человека огня, есть человек, который управляет четырьмя стихиями, а вот уже, и это всегда равновесно, откуда берется это равновесие? Из адекватности ситуации, в которой вы оказываетесь. Мы как люди, которые адаптируемся к внешнему, мы все время подстраиваемся, чтобы выжить, понимаете? Вот вы, поним... вы женщина, вот такая женщина, вот такая, такая, такая, такая. А потом вот вы попадаете на Алтай, да, и понимаете, что мужиков-то шесть, дальше половина из них уже женаты, еще большая половина из женаты приехали с женами. Все, блин, палатку надо ставить. Надо просто взять эту палатку, где-то достать свою землю, которая есть, вот она просто вот здесь вот лежала невостребованная, потому что там у вас была земля, на которой вы вечно танцевали, которая вас все время вот ты моя танцовщица, да? Все, здесь этого нету. И вы раз почувствовали, что земля есть, так, значит она открывает, она смотрит на это все и начинает включаться. И за счет постановки палатки вы активизируете свою землю. Каким образом? Вы строите себе дом. Взяли построили. Смотришь и понимаешь, ничего косой, кривой, но мой. И все, укоренилось, да. Ну правда же жизни. И стало больше земли. А зачем ты приехала? Приехала ты как раз за этим. Потому что вот прыгала, прыгала, прыгала, прыгала. Вот уже 40, что-то так вот там, помните, зима катит в глаза, Да. Вот, Помертвело чисто поле, ну и так далее. Муравей какой-то еще. Иди приши, дети типа, по Мне 40 уже. Я дом свой хочу. Вот теперь вы твой дом. Поздравляю. Но важно не то, что вы поставили палатку. Важно в том, что вы активизировали свою землю. Хотя бы частично, хотя бы наладили туда ход. Потому что вы приедете и потом так начнете мониторить рынок недвижимости, а не сидеть, ах, хотелось бы дом, я визуализирую его, визуализирую, он не появляется. Ты посмотри вообще, что есть вокруг, в интернете. Это вот, а не в голове твоей. Понятно, да? То есть любое действие может активизировать вас ту или иную энергию. И она всегда есть в доступе. Либо внутри вас, либо вовне. Просто масса а, внешних ситуаций помогает вам достать ключи от двери, которые так ваша. Когда женщины, которые говорят, ну не знаю, ну нет у меня мужика, и настоящих-то нет, вот что могу, вот могу самодров дров наколоть, могу дом построить, могу вот дерево посадить, сына вырастила уже, мужиков нет. Да? Ну понятно же, вот чего в ней много? Чего в ней много? Земли. Земля и... Она делать это все может. Я огня, а чего в ней нету? Водички, Водички, Водички. и воздух, да, легкость. Да. Мужчина всегда придет и скажет, а где чувства, да, где сердечность во всем этом? Что он еще скажет? Полегче бы, ну полегче бы, да, ну... Мы все время просим друг у друга то земли, то воды, то огня, то воздуха. Ну иди и сделай что-нибудь. Что просит женщина? Огня. Сделай, иди и сделай. Понимаете? Идти и делать ⁇ это огонь. Пошел, сделал. Ну придумай что-нибудь. Что она просит? Смотрите, я вам ничего не рассказывала, все знаете. Приходит женщина домой, там, перетрудилась, да? активничала, гойсала и так далее. А мужчина ей говорит, вот, ну где женщина, где, я тебя не чувствую. Что он просит от нее? Воды. Воды, водички, милая, ну где мое озеро, куда я булькну? Я хочу в тебя булькнуть, то хотя бы вечером. Он в нее прыгает, а там земля такая, хлопы. Да. И потом из этой земли еще вулка ногой такой, фах! И он сгорает в полете. И все. А он сгорает, говорит, воды. Конечно, появляется секретарша, которая. Я там, с воздухом с... такие чувства. Очень не могу. Знаете, вызываете мне такие чувства. Не вызывайте их. Я вся таю, да, она тает, она. Кем она становится? Она тает. Я держалась, как могла, но я Таю. Да, таю. Все. Конечно, он не. Он... Ну как он? он не может? Он припадает. У него жажда видите все очень просто да но та же самая женщина которая такая вот землица земли со с огнем домой вечером то вот она приходит к себе на работу да и вдруг она зашурчала да у нее идеи у нее полет и прочее а почему а потому что там тоже взаимодействие, да? там же тоже люди. И женщина говорит, не понимаю, почему вот домой прихожу вот просто ну, ну вот такая, а там такая. Помним это состояние, uh -huh. да? А потому как там другое, понимаете, мы все совмещаемся. И то, где ты дома, земля, такая твердыня, а где-то ты по сравнению с чьей землей, смотри, ты уже вот паши тебя, распахивай. Женщины прекрасно знают, мужчины прекрасно знают, что мы меняемся в контакте друг с другом, и с одними мы расцветаем, с другими мы затухаем, да? с третьими журчим. И мы помним всегда, да, как про краски, что иногда это журчание обеспечивается тем, что тот, с кем, на кого-то опирается. Да? Встречается девочка с парнем, и все, вот у них любовь и так далее. Она думает, ну боже, это судьба моя. Ну он живет с мамой. Ну фу, сколько можно жить с мамой? А как же любовь? Мама прилагается к любви. Не к мальчику, а к любви. Понимаете, она ему эту стеночку создает. Она там эту опору держит. Потому мальчик может позволить себе вот такое качество энергии. Маму уберем и все. И кто ты станешь? Куда ты заместишься? Да. да, ну а как, если ты хочешь, чтобы он сохранил это же качество, кто-то же должен подпирать. Очень часто видны, вот кто у меня был на программах, моменты связок, когда мы вот там связываемся. А? И мучаемся какое-то время. Uh -huh. И вдруг из людей начинает переть. И вот вы смотрите на человека и думаете, там он сидит где-то там, и вам кажется, ах, или о боже мне бы такой партнер, или мне бы такой энергии. И вдруг вы видите, как человека связали не обязательно с вами, с кем-то еще, и из него что-то такое перет. Другой становится. Причем трансформация мгновенная. Ну что, только связали, только подышали, все, он уже другой. А почему? А потому что все, пошло смешение энергии. И действительно, некоторые энергии не смешиваются. И мы часто думаем, вот человек плохой, да? Он не плохой, он не мой. Он не свой, еще моим языком. Просто не свой. Ну потому что сколько ты масла нели в воду, там пузырьками плавает, но не смешивается. А если вино разбавить водой, водичка там что ты покраснеет, а вот вино разбавится. То же самое. У нас происходит постоянное... Реакция наша, адекватная реакция на внешнее, мы подстраиваемся под внешнее, а поэтому мы фактически мы такие стихийные жонглёры. Понимаете, мы жонглируем. Мы для того, чтобы выживать и адаптироваться в какой-то ситуации, используем разное качество состояний, Мы себя меняем. Когда вы говорите, а меняется ли человек, он не просто меняется, он... Ну, постоянно трансформируется, когда вам кто-то говорит, я вот готов к трансформации, вот долго был таким. Да что вы говорите? Вы меняетесь каждый день в течение дня, постоянно подстраиваясь под внешнюю реальность, обстоятельства. Под отношения, в которые вы вступаете, с детьём такой, с двумя детьми такая, четверо детей, с третьим, третьим ребенком такая, если их трое, я вообще другая, и поехали. То есть, понимаете, это нарезка один на один, одна, в парах, в тройках, потом все четверо, о чем вы? Я даже с детьми разная, а если они начинают дебоширить, это я разная с каждым пара, ну, пошли, да, пошли уже ситуации. А если, начина... а если они просто вдруг проявили себя как умные, разумные личности, все сразу по-другому, причем да. То есть я хочу сказать вам, что вы меняетесь постоянно. Поэтому уберите эту иллюзию, что вам тяжело меняться, или человеку тяжело меняться, или люди не меняются. Да ладно. Вам признать может тяжело. Вы можете быть нечувствительны к этим изменениям. У вас может быть не заточен, э, там, не поставлен правильно микроскоп, и вы не видите этих изменений. Вы зафиксировали в своей голове себя как некая постоянная. Вы говорите, я земля. За день ты разная земля, во-первых. Да? От крепыша такого сбитого гранита, вечного причем, до э, там, грязюки абсолютной. Намешали в тебя воды, вот пришли подруги, вылили в тебя все, все, что у них было. Ты что ты грязи вся такая. А они тебе говорят, господи, я у тебя исцеляюсь душой. Конечно, грязевая ванна такая. Потом подруга ушла, грязюка осталась. Да, и надо... Наталья, Наталья, так плохо ты просто не тормознула свою вторую систему зеркальных нейронов, понимаешь? ты туда вляпалась в ее проблемы и все. Мы меняемся постоянно, у нас происходит смена вот этого динамического равновесия, и понятно же, можно описывать это по-разному, ну как типа сейчас я легкая, сейчас я звонкая, сейчас там прозрачность, сейчас тяжелая, ну можно, да? но это слишком я бы сказала такие как вот сказать маски такие явные и неадекватные по своей цветовой гамме маски да это все равно что сказать существует только 7 цветов радуги ну типа вот красный синий и так далее а реально то столько оттенков что просто можно с ума сойти, там, название мы не понимаем, но глаз-то различает, что этот красный не равно этот красный, и не равно тот красный, не равно тот красный. Почему я использую, вот предлагаю вам э, на, этом, на этой программе использовать э, схему четырех стихий, потому что, во-первых, ощутимо, во-вторых, мы легко ощущаем э, палитру каждой стихии, да? То есть не просто земля, земля не одна, вот мы, вот на одна земля, да, идем там, наступаем на другую землю, где уже водички побольше, да, она разная, разная, есть земля пустыни, есть тут же даже камни, есть уже, есть просто песок, причем песок даже разный, вы же знаете, есть каменистый песок, есть такой песчаный, который мы любим, то есть, и это опять же, не надо выдумывать, не надо придумывать новые слова, и не надо надумывать новых смыслов. Все переживаемо в ощущениях. Я очень люблю, когда люди возвращаются в реальность. Потому что жизнь, она только в реальности. Вот как только вы уходите в узкую прослойку ума, в любых концепциях вы теряете жизнь. Почему я решилась все-таки? Я много лет вот сижу, там иногда с кем-то разговариваю, говорю, бы, где я не могу забеременеть, типа, водиться бы тебе. А она меня понимает. Она говорит, да, да, что ты такая сухая вот вся. Знаете? Это же это абсолютная реальность разговора двух людей, которые говорят на ощутимых понятиях, не придумывая ничего. Вам не надо себя лечить, вам не надо других лечить. Вы вдруг просто понимаете, что для взаимо... во взаимодействии с этим человеком вы иссушаетесь, а с этим вы загораетесь. Вы говорите этими словами. Ведь мне так легко после общения с тобой. Да? Я как глоток воздуха. Все, вы живете. То есть я не предлагаю вам ничего нового, я предлагаю вам просто начать это использовать сознательно. И укажу на нюансы, в которые, или какие-то ловушки, в которые вы можете впадать, когда начинаете опять ум, который очень любит нарезать реальность на куски колбасы. Да, такие трафареты и говорит, Так, ты земля, ты воздух, ты вода, а я огонь. Всё. И опять носиться, носиться с этим самоопределением которая на самом деле ни в коем случае не будет постоянной, причем какой огонь, он будет разным, да, он будет разным сейчас, в зависимости просто от состояния вот тебя и пространства, в котором находишься, тебя и человека, с которым ты вступил в контакт, тебя и задачей, на которую ты решился, потому что по сравнению вот горел, горел, все хорошо получалось, да, ставил цели одного дня и ты такой молодец у тебя такое... Большой транспорт то там, фух, и, нормально, достался, достал, достал. то ты говоришь а давай мы вон туда. И ты говоришь, да без проблем. Фух. опять фух фух. Дальше начинаешь беспокоиться, И все. И мы говорим, человек сгорел на работу. Понимаете, он фухал просто, он поставил колоссальную цель, да, и фухал без перерыва, без дозаправки. Все же очень понятно. Поэтому, все, мы меняемся. И вы будете ощущать вот эти смены постоянно здесь. Но самое главное не самоопределять себя, не определять, естественно, других людей. Понимать, что это меняется. Вот он пойдет поезд, да, поезд, и там будет много картошки. Такая... Была такая воздушная женщина. А у вас задание придумать что-нибудь. Вы так надеялись, что она сейчас будет фонтанировать идеями. Сейчас... Да, и она выдохнуть вверх не может. да, она, она в картошке вся, все. Земля. Вообще, кстати, продукты. То есть вы должны понимать, что даже еда сообщает нам какую-то энергию. Есть тяжелые, да, вы, наверное, помните ее. Да? когда поели, Вот пельмени, например. Неважно, с каким состоянием ты их налепил. Просто вот это питание земли. Хочешь заземлить человека, который совсем такой... Пельменями его. Пирогами и так далее. Некоторые женщины знают эту технику. Они понимают, что если вот залетел к ним такая птица-журавль, да? или феникс она понимает что если она быстро на стол не поставит картохи мясо карту знаете там самое главное открывать клюв и закладывать Все. и смотришь уже через некоторое время крылья отпадают сами да да такой, да? И уже лапы тут так... пошли маленький хвостик шерсть. Это женщины знают, как трансформировать мужчину, даже самого летучего. И да, окружающие что видят, видят, как мужчина начинает сидеть дородным. дородным, это Чтобы не обижать его, дородным, родным, до родов. Понимаете? А она радуется, потому что этот колобок никуда не укатит. <ролевые> Земля, понимаешь? Держит. <ролевые> <ролевые> <ролевые> Потом привыкаешь. Ну все. То есть мы можем трансформировать друг друга даже с помощью питания, активность. Вот люди говорят: "Ой, нет, я все, все у меня в порядке, я занимаюсь танцами". Какими, я всегда спрашиваю, танцы? Она говорит, а, у меня с водой все хорошо, ну, типа, вот по-женски, да? Я занимаюсь танцами. Я говорю, Какими? Говорит, ну, как, латиной, сальса, румба, ча-ча-ча. Ну, скажите мне, это что, какая-то, наверное, огонь. огонь. Огонь. А что тогда вода? Давай, а, подумай, танцы. Ага. Танцы, да? Да да, да, да, да. Танцы, танцы. Танец живота. танец живота это абсолютно вода вот, с землицей потому как там нужно заземлиться очень хорошо и показывать все время что я у меня много водицы у меня много землицы я могу плодиться вот. женщина плодится когда есть и то и то ну ну вы включите просто ум как раз вот там, где нужно включать, и просто подумайте. Вот если я в такую землю сейчас набросаю пшеницы, вот, Ничего не случится. Не Ничего не случится, правда? Даже если я добавлю водицы. Смотря сколько добавлю. Да, тоже вариант. Да, нужно еще вспахать как-то. Угу. Она должна быть какой-то. Ну, какой-то. Вот мы вспаханы, в конце концов. Просто обработаны. Обработать надо женщину, прежде чем ее семенами заливать. А то он думает, что сейчас я семя тут брошу, и у нее взойдет. Шо у нее взойдет. Понимаете, ничего. Потому как земля не обработана. Потому когда мы не возили, не катали, не удобряли. Не удобряли. Ну, короче. Даму не раскрыли, не распахали, понимаете, чувства у нее не потекли. И вот, а тут смотришь, какой-то залетный, взял, повозил, покачал, распахал, прочее, вот и она. Где-нибудь на курорте. Куда поехала, с горя просто уже, понятно, что. Вот э, Все очень просто. Вы знаете эти процессы, потому что вы живете, вы живете все время в этих четырех стихиях. Последняя ремарка. Э, почему не пять? Почему мы не берем китайский вариант? Более продвинутый, многие считают. Так это железо? Да, где железо, например. Можно сказать, что они пошли дальше. Где есть железо, где есть что? Ну, не железо, а металл металл. металл. металл, да. Металл, что там еще есть? Эфир, дерево. дерево, дерево. Да. Вот скажите мне, для вас дерево – это стихия? Ну, честно. Нет, нет, нет. Вот оно, нет. дерево, понимаете? Дерево. Это дерево. На него можно опереться, с ним можно поговорить, с ним можно полечиться. Какая-то стихия. Мы с него дома строим. В крайнем случае это для нас земля. Ну, то есть мы можем э, ассоциировать дерево с землей угу. и все. Я говорю сейчас не о привнесенном из головы, потому что для китайца эфир это ощущение, да? Или металл это ощущение. Он Понимает, что это стихия металл. Понимаете? А у нас металл это металл. Вот он, вот он, металл, колокольчик этот. Не знаю, что мы закончили. Um, то есть, для того, чтобы войти в другое концептуальное поле, вам придется сделать массу усилий, но вы это не прочувствуете, потому что мы родились на другой земле. И вот как только говоришь, нашим огонь-вода, воздух-земля. У меня дети понимают это. А если скажешь, вот в тебе много эфира... Много железа. Или много железа, да. Металла. сплошной металл. Да, Наталья, какой-то деревянный. Да. Поэтому у нас это не стихия, у нас это описание качества но не стихия, к которой мы можем обратиться. Мы можем сказать «Земля-матушка». Понимаете? Мы можем это сказать. Мы не можем сказать «Металл-отец мой, дай мне». Вы смотрите, понимаете, это плуг, это «Я пойду и возьму», это «Я металл делаю». Понимаете? Мы так это «Я его добываю». Это средство для меня. Иди скажи, что ты добываешь войск. Давай, что ты им распоряжаешься? Сейчас он громыхнет, и ты быстро поймешь, кем ты распоряжаешься здесь. Дай бог, если с тобой сразу как палатку сдует. сдует. Идея управления, что мы так, и, и мы последнее убираем идею управления стихиями. Ну не дай бог, ребята придут все четыре и мало не покажут. Просто чтобы показать масштаб наших личностей и степень возможного взаимодействия. Это знаете, как родитель, когда вот ребенок вдруг решает, ну там он раз игрушку попросил, родитель сказал, ну ладно, было хорошее настроение просто, где на тебе игрушку. Потом еще раз игрушка попросила, а он занят, он там громыхает, вот и ты говоришь, гром, гром, громыхни для меня. Он там и так громыхает, понимаете? Вот. вот, То есть это он, это как родитель, да, сидишь, ешь печенюшку, мама, дай печенюшку, да, надо Я сама ела, вот если бы мне надо было встать и пойти дать печенюшку, ни за что бы не дала, сказала, нельзя жди, деда беду. И вдруг ребеночек что может подумать, подумать, да «Блин, я управляю матерью <свят> Ну, мои, понятно, они быстро лишаются этой иллюзии в раннем возрасте. Вот, но у многих я наблюдаю такой момент. Вот. Некоторым нравится заигрывать, что ребеночек, так знаете, поигрывает в ластинге. «Смотри, какой мой!» Он думает, что управляет мной. Просто потом вы не понимаете, это же иллюзия, она растет внутри человека. Это ты сейчас думаешь, что ты ее взращиваешь, а она потом растет сама. Там целый сад, а потом в 14 лет тебе такое предъявит на тему управления и твоего непослушания. <решит> <решит> вот. Лучше пресекайте сразу. Так вот, а, нужно очень хорошо понимать, что некие совпадения – это следствие синхронизмов, красивых синхронизмов, да, сонастройки, очень тонкой сонастройки, с огромными масштабными энергиями, которым на нас... Да любым сленгом, мы неразличимы, знаете просто неразличимы, вот микробный масштаб, но мы можем сонастроиться и присоединиться к этим энергиям по одной вибрации, по подобию, и если ты сейчас вода, то и там вода, то вы вместе такая вода, но это не твоя вода, понимаете? Это очень важно понимать. Это в тебе вода, вот эта часть этой воды, и ты, естественно, получаешь все плюсы, которые свойственны данному типу воды. То ли это звонкая река, то ли это полноводная река, то ли это вот родниковое озеро, да, или что-то еще. Но ты не управляешь этим. Вот мы сразу... Убираем и, конечно, ловите себя на этой теме. Еще сейчас я выйду на пригорок и скажу небо и скажу. Все хорошо, все нас устраивает, да? все устраивает. Мы здесь просто сидим, разговариваем, как люди. Вот, потому как если сказать, то можно услышать в ответ. Именно такой вот родительский щелчок. Поэтому здесь мы будем и упознавать себя в разном взаимодействии с другими людьми, во взаимодействии с какими-то своими представлениями о самом себе, во взаимодействии, естественно, со стихиями, никуда мы от них не денемся. Вы даже знаете, вот кто любитель бани, что баня в разном вашем эмоциональном состоянии одна и та же, затопленная одним и тем же, а она какая? разная, разная, вот это очень важно. И самое главное, как бы не хотелось вашему уму, чтобы она была определенная, она всегда соответствует. И последнее, что мы будем, почему э, вообще эта концепция интересна, потому что я обучаю не управлять стихией, я обучаю управлять Собой управлять сонастройкой, управлять своими состояниями. Потому что если они не устраивают некое состояние, ты его можешь легко изменить. Потому как мы и так, это наше естественное состояние меняться волна жизни. А вот как это делать, как это делать по своему щелчку, как изменять состояние? Как свое и соответственно, Свое еще раз, свое! и в соответствии с этим, не его, не ему огонька добавить, ё-моё, не ей водички подлить, не носись, а то, как это, исчерпаешься. Нет, как с собой, вообще, что мы с собой можем сделать, чтобы, взаимодействуя с нами, изменившимися, да, у человека проявилось нечто, что нам хотелось бы ощутить в этом контакте, и не чтобы он таким всегда был, да, дать свободу людям быть разными. Какая-то разница, какой он не с тобой. Понимаете, о чем я, да? Она не обязана быть синей, красивой всю свою жизнь. Пусть она там будет красной, прекрасной. Здесь зеленый, замудренный. и так далее. Вот, поэтому э, вот это такой общий подход, чем мы будем с вами здесь заниматься, используя просто схему. Еще раз напоминаю, это всего лишь концепция. Э, это, да, это алгоритм, но он не подходит для э, пунктов ума. Он требует она, от нас все время быть в реальности происходящего выдыхать предыдущее знание об этом человеке, потому как он просто мог пойти сейчас и поесть картошечки, да, и уже изменился, а поэтому нужно все время быть в этом, я тебя вижу, я тебя слышу, я тебя чувствую, да, ну а чтобы что-то происходило, я рядом, мы вместе, потому что в этом случае действительно происходит контакт, а в контакте мы меняемся. Так что с каждым днем э, я буду предлагать вам становиться более внимательными, более чувствующими, более живыми и более разными на все имеющиеся доступные вариации четырех стихий. А это крутой набор. Вот, вам понравится. Кайф. Вообще. Прекрасный тренинг. Очень ну, хорошо. Прям заряжаешься. Вообще круто. Прям вот бесподобно. Здорово. Здорово. Жиркарно ну, и очень комфортно. О oh май <laughs> Это было неожиданно. Инсайт за инсайтом. Себе позднее. познавательно. <laughs> да. Спасибо.